Добрый день, меня зовут Анна Дягилева, мне 39 лет, я из Москвы, и с 8 лет я страдала от аллергии. Причем в детстве это было очень мучительно, поскольку у меня были постоянные бронхиты и воспаления легких. Все думали, что это бронхит, воспаление легких, лечили меня антибиотиками. До тех пор, пока я не переболела ими уже раз 10, какой-то врач, которого я, наверное, замучила своим присутствием в больнице, сказал, может быть у нее аллергия. Проверили, у меня действительно оказалась аллергия на кошек или кошку, Но с тех пор у меня оказалась аллергия на всех пушных животных. И это действительно было очень тяжело. Если я находилась рядом с животными, кошками, собаками, лошадьми, мне постоянно приходилось принимать антигистаминные препараты. Иначе у меня начинала течь из носа, я начинала хрипеть, я начинала чесаться. Но очень было все неприятно. Но, когда я пришла в компанию ФОХО, я даже не ставила целью избавиться от аллергии. Почему? Потому что я знала, что аллергия неизлечима. Ну, врачи так говорят, что нужно по жизни принимать вот эти антигистаминные препараты. И через месяца 8-9 приема продукции я заметила, что я совершенно спокойно нахожусь в гостях у людей, у которых находятся дома кошки или собаки, и при этом я уже не использую антигистаминные препараты. То есть я стала смотреть, наблюдать за своим состоянием. Я даже сходила в зоопарк, чего я очень долго не делала, именно по причине того, что я боялась, что мне там станет плохо. И вот сейчас уже получается семь лет я живу без аллергии. Поэтому завидуйте мне всем и двигайтесь в этом же направлении.